Ваша мечта должна превратиться в ваше любимое дело. Это должно стать проектом. Как многие посвящают свою жизнь работе, так и вы будете посвящать почти все свое время своему любимому делу.